О, спасибо нахрен разработчики за то, что дали простым крестьянам возможность открыть новый модуль на штурмовую винтовку asm 10 Мы, конечно, не буяре, но после просмотра данного видеофильма дюлей навешаем донатером крепких. Вы готовы? Тогда здорово, мужские мужчины! Да, в этом сезоне игроделы меня удивили. Раньше, когда планировался выходить какой-нибудь новый модуль на пушечку, то было два варианта его открытия. Первый это донат или же сезонные задания. Сейчас же пацаны решили только донат зарядить, а сезоночку придержать дней так на 5. Может быть я конечно чего-то не понимаю, но по-моему это... К слову, господа, пока не разогнались, хотел сказать, что One State — это первая в мире полноценная онлайн-ролеплей игра, разработанная на собственном бишке. Благодаря этому она отлично идет на телефонах, планшетах и, собственно, на эмуляторах, если что. Здесь тебя ждет открытый большой мир и настоящая копия Лос-Анджелеса. Не теряйся и становись королем этого города. Потрясающая графика, интуитивно понятный интерфейс, отсутствие рекламы, и дружелюбное комьюнити уже тебя заждалось прямо сейчас переходи по ссылке в описании скачивай игру и делай жару в One State. так ну че мужики погнали делать нюк с новым модулем и первого дядю без особого труда сбриваем с подката кстати глядите какой прикол есть правда соп долг здесь не лежите а то вам сделают факинг слейв со спины Забегаем в дом и смотрим вражеский респаун. Здесь главное не обосраться. Ну вот, чуть-чуть капнул. Тогда поработаем со второго этажа. Отходим на балкон. Так, это вроде был четвертый и пятый фраг. Так, немножечко выдыхаем, сменяем стороны, но не расслабляемся и думаем башкой, куда бежать в начале. Давай пойдем сюда и сыграем через бросалочку. Пойдет. Как думаете, что нужно делать, когда впереди бегут трое противников и половина из них сейчас будут рейдить точку? А вот этому товарищу, скорее всего, габела. Ну да, точно, габела. Ну чё, давайте попробуем вытянуть это дерьмо. Я надеюсь, вы этот прострел на точку Б запомнили, мужики. Поработаем пока с этой точки. По-моему, это был десятый юбилейный, так сказать, чувачок. Кстати, с боезапасом какие-то траблы начинают с пара похавать. Так, ну, это изи. Одиннадцатый корешок. Правда, стоять тут не нужно. Поиграю, пожалуй, в закрытую. Блять, потрясающий перк мученик, но не в этот раз. Лучше всего играть с балкона, так как все внимание противника сфокусировано на этой точке. Это был, кстати, двенадцатый. Перекроем вот этот проход. Окей, чувак спрыгнул за второго этажа, и мне почему-то кажется, что я в заднице. В очень глубокой заднице. А, нет, пронесло. Забегаем в дом. Забираем 14 г Знаете, как-то становится. Давайте спокойно зафармим 15-го чувака. Давай возвращаемся в дом, чтобы минимизировать риски с молодой человек, а чё это мы там смотрим? Так и хочется сказать. Вырубай, нахуй. Если что, я тут один на вражеской половине чилю, поэтому юзаем тактику бутылочника и сбиваем 17-го. Чтобы заманить в дом противников, юзаю просто взрывной скорость рекрой и ждем с гостей. Походу чувак на своих ошибках вообще не учится. Вот теперь нужно отойти на балкон, а то так сидеть это уже какая-то наглость. И да, если вы не поняли, это пришел опять тот парнишка, который не учится на своих ошибках и который мне любезно решил предоставить юзануть нюк. Ну а вообще, мужики, с новым модулем мне понравилось играть. Фишка этого обвеса в том, что первые две пули летят с повышенной скоростью, то есть тайм ту kill выше, а значит и аим у вас должен быть на уровне. Также буст дистанции и хорошие статки к стабилизации контроля тут имеются. К слову, фишка ASM10 в том, что урон по всем частям тела, кроме головы, одинаковый. Например, на первом отрезке будут вот такие показатели урона. Это говорит о том, что с нового модуля просто нужно затрекать в любую часть тела, чтобы получился у вас супер хороший профит. Но важно это делать первыми двумя выстрелами. ASM пушкарь, конечно, довольно тактичный. С ним лучше играть с головой и в слепой раш не стремиться, если хотите раскрыть потенциал нового модуля, да и пушки в целом. Собственно, что я взял к себе в сборку? Конечно же новый ствол. Кстати, раньше я любил вешать на SM10 монолитный глушитель, но сравнив показатели, становится очевидно, что от этой идеи можно отказаться, так как бус на первом отрезке незначительный. Ну а плюс 2 метра на втором отрезке, это конечно хорошо, но с другой стороны нужно еще найти такую локацию в сетевой игре, где мы будем осознанно файтиться на 40 метрах. Тем более меня приятно удивил рисунок стрельбы с новым модулем. Контроль значительно лучше, чем у монолитки и дс даже чуть получше что еще хочу сказать господа в режимах опорный пункт и захват точек я не рекомендую брать два модуля на буст дистанции потому что как ни крути мы будем играть плюс минус в области захвата и вот этого всего движа к тому же противники респаунится хрен пойми где поэтому в этих режимах желательно еще какую-нибудь подвижность сохранить да и откровенно говоря одного нового модуля хватает за глаза Следующим шагом я взял увеличенный магазин на 40 патронов, мы же по тактике собрались играть. Затем модуль без приклада, но тут я рекомендую поэкспериментировать, так как и легкий приклад сюда заезжает неплохо, но это с учетом того, что вы будете играть на ближних дистанциях. Для подвижности я оставил у себя обвес без приклада, потому что я не беру сейчас перк легковес. Дальше я взял прорезиненное покрытие рукоятки, чтобы поднять кучность стрельбы и вешу еще так. Практически лазерный прицел, но опять же, этот модуль можно заменить таким прекрасным перком, как ловкость рук, ибо у АСМ-10 достаточно долгая перезарядка и это немножечко напрягает. Если у вас нет, кстати, вторичного оружия по типу пистолета, либо режика, то я бы даже сказал, что это отличное решение, перк, блять, как его звать, то я бы даже сказал, что это отличное решение, юзануть перк. Я, к слову, пообкатываю такую движуху и еще раз напомню, что модули с лазером, по идее, могут нас задианонить, но в динамичных режимах это не так важно, тем более в простом рейтинге колдушки. А вот если вы на турик собрались, тогда лазеры желательно не брать, но это не в нашем случае. Как итог, модуль отличный, с помощью него asm 10 оживает на ближней дистанции. Оружие не мета и не имба, и поэтому, если хотите проверить свою импозиционочку, смело берите. Итог в матче вам расскажет, как у вас обстоят дела с этими параметрами. Разрабы, конечно, молодцы, что дали донатерам раньше времени поиграть с этим обвесом, но ну, а теперь-то брата и давайте вырывайтесь и показывайте, кто здесь мужские мужчины. Кстати, что думаете по поводу нового модуля? Обязательно пишите в комментариях и на телегу подпишитесь, ведь там много чего интересного. Ну а это был Огнянский. Все только начинается.